Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Когда-то давно существовало в «Лифт журнале скандально известное сообщество «Китченнах». Я его с удовольствием почитывал, даже иногда публиковал свои опусы. костях сообщества составляли очень интересные личности, и многие из них продолжают э, кулинарно просвещать э, общество до сих пор. Рецепт одного из столпов этого сообщества на днях попался мне на глаза, и я решил его попробовать. Дим, Спасибо. Рецепт чрезвычайно простой, и мне очень интересно. Действительно, на выходе я получу что-то такое по азиатским мотивам или от моей фантазии. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитайте. Хотя, убей бог, не знаю, что сегодня там особенно сложно уписать. Нужны куриные крылышки. Мне достались несколько волосатые, поэтому придется их опалить. Первая сложность. Для сегодняшнего рецепта понадобится сычайский перец. Это вот такой. Я в окрестных лавазах его не нашел, поэтому э, решил заменить его на красный и зеленый. Красный и зеленый. Перец надо прогреть или обжарить солью. Мирин, сладкорисовое вино, можно заменить хересом. Что найдете? Оставляю крылышки мариноваться на 1 час. Собственно, на этом все подготовительные операции с сегодняшним рецептом закончены. Остается приготовить крылышки на пару. Соль и перец по возможности очищаю. Сверху имбирную соломку. И в пароварку. Нет у вас пароварки, используйте мантышницу. Ну, или что вы там используете для приготовления блюд на пару на своей кухне. Всего процесс займет минут 20. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше. В зависимости от того, какого размера крылышки вы используете. Ну вот как-то так, надо пробовать. Перец, конечно, был не сучуанский, поэтому вкус и аромат несколько отличный, я думаю, от оригинального рецепта. Но что касается всего остального, да, я пробую с покупным готовым сладким чили-соусом. <музыка> Вкусненько. Надо было сначала без чили-соуса попробовать, а что я ерунду сотворил сейчас. Ну, вкусная, интересная курица. Так, ну, давайте вот, вот эту я попробую без всего, без всяких соусов, вот, вот как есть, кузманчик. Да, желтая она, потому что продается в наших магазинах как курица вольного выпуска, причем откарливая кукурузой. Так ли это на самом деле или нет, я не знаю, но вот у нее и шкура желтая, и мясо тоже такое гораздо темнее, и такая курица при варке тоже дает гораздо более сильный вкус и аромат. Если обычный супчик куриный готовить, то, скажем, я беру половину обычной белой курицы и кладу там одну максимум там ножку, ну голень я имею в виду, либо голень и бедрышко, и все, положишь больше – слишком сильный аромат получается. Так, что касается вкуса и аромата. Во-первых, запахом меря сильный достаточно, мне это нравится. Не такой легкий аромат перцев. Наверное, с было бы хорошо. Знаете, такая курица с легкой имбирно печной какой-то остринкой. Интересно. Не могу сказать, что это прям неземное божественное, но в качестве альтернативы постоянно в масле крылышком или запекаемым в духовке, это интересно. Да. Так что попробуйте. Я думаю, вам понравится. Ничего сложного. И не обязательно использовать тут всякую там автоматическую -то пароварку с прочими этими самыми. Поставили сито металлическое в кастрюлю с водой, так, чтобы она не касалась. Прикрыли крышкой, и та же самая пароварка у вас и получилась. Как-то так. Так что на этом позвольте с вами попрощаться. Еще раз, Димыч, вот так вот тебе за такой интересный рецепт. Я подобного не готовил. Мне прям интересно было. Всем огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!